Одним из преимуществ этой печати является изготовление сложных форм и возможных при использовании иных автоматизированных методов, в том числе возможное изготовление неразборных подвижных механизмов. Сегодня смоделируем поворотные механизмы вертикальной и горизонтальной плоскости и соединения между этими элементами. Примером вертикальных соединений будут служить вот такие клещи. Во фьюжене начинаем в скетч. Чертим три окружности с общим центром. Отсюда и до конца видео я не буду упоминать используемые размеры. Они не важны для понимания принципа, отличаются для частных случаев и всегда поправимы из древа истории. От внешней окружности делаем небольшой офсет, достаточный для воспроизведения вашим 3D принтером. Остаток клещей всего лишь на борт линии, окружности и прямоугольников. При черчении одной части клещей соединяем ее с внешней окружностью. При черчении второй со следующей. Выдавливаем дырявый цилиндр. Снимаем фаску с обеих внутренних граней. Переходим к внутренней части. Выдавливаем окружность под углом минус 45 градусов. Выдавливаем верхнюю поверхность под прямым углом. Выдавливаем верхнюю поверхность под углом 45 градусов. Проследите, чтобы на этом этапе геометрия выходила за границы рукава. И последняя вертикальная экструзия. Соединяем с остатком скетча. При инспекции этого элемента можно заметить, что функциональные части клещей действительно не соприкасаются. Займемся этими створками. Начертим круг шестиугольник. Ориентируем вертикально. Делаем офсет. Вырезаем шестиугольник и круг насквозь. Проецируем грань на верхнюю поверхность. Сделаем круг. Выдавим насквозь операции CAT. Слегка расширим отверстие. снова выдавливаем, но теперь соединяем с деталями по пути. Удаляем неугодные элементы. Нарезаем резьбу, подготавливаем ее к печати. Чтобы проверить движение наших подвижных элементов, зададим соединение. Для этого необходимо перевести тела в компоненты и заземлить один из них, относительно неподвижный. Начинаем выбирать соединение. Желательно выбирать грани компонентов из одной плоскости. Избегайте выбор грани компонентов из разных плоскостей, чтобы не приходилось все переориентировать. Тип движения – вращение. Повторяем для всех подвижных элементов. После того, как наигрались с поворотами, не забудьте вернуть все на место. Для моделирования элементов вращающихся вокруг горизонтальной оси сделаем совсем модельную заготовку. На одной стороне определим центр и начертим окружность. Выдавим под углом 45 градусов. Сидим, чтобы новая геометрия выходила за нижнюю границу. Снова выдавливаем под прямым углом. Комбинируем элементы, производя вычитания. Не забываем оставить тело-инструмент. Создаем небольшое пространство, которое способен воспроизвести ваш принтер. Отпиливаем лишние куски. Проверяем движение элементов. Если ваш принтер страдает от слоновии ноги, смоделируйте фаски в критичных местах. Чтобы не собирать модель в слайсере из кусочков, экспортируем всю модель одним файлом. При печати подобных моделей использование каймы может спаять детали. Чтобы не тратить время, очищая модель в труднодоступных местах, можно смоделировать кастомную кайму. Я несколько раз упоминал пространство которое способен воспроизвести ваш принтер, не зная точного перевода но по запросу Tolerance Test на репозиториях файлов для 3D печати можно найти модели для определения этого значения. Выбирая из двух вариантов, вертикального или горизонтального ось вращения, следует обращать внимание на несколько факторов. Преимущество вертикальной печати, слои укладываются таким образом, что создают друг другу борозды и не создают дополнительного трения, как это происходит при укладке слоев вдоль оси вращения. Тем не менее, в последнем случае сам элемент получается более цельным и крепким, менее склонным к поломкам.